Перед вами Николай, разрушитель мифов. Это его оператор Дмитрий. Это блогерская команда знаменитая, инстаграмная. В очень узких трудах, согласен. Прошёл, родной, давай! Всем привет мы находимся на реке башхем республика тыла вчера при прохождении одного из порогов у нас произошел казусный момент перевернулась лодка э -э вечером уже на берегу стали путем э -э решений выяснять в чем же причина что послужило переворотом значит э -э лодку проверили баллоны все целые порезов нет двигатель работал э -э Фактор мой исключается на 100%. Это естественно. Ну и методом исключения пришли к тому, что причиной поломки все-таки послужило весло. Весло некачественное. Вот посмотрите, развесовки никакой. Не рекомендую использовать данные весла. Путешествуйте правильно. Всего хорошего.